Дорогие друзья, рады приветствовать! С вами инвестиционный центр «Павловы и партнеры». В наших видео мы отвечаем на вопросы подписчиков о торгах и аукционах по банкротству. И сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика. Насколько актуально и возможно получение пассивного дохода с помощью торгов? Во все времена и особенно в условиях самоизоляции тема получения пассивного дохода очень актуальна. Вы сможете выстроить его на торгах, если будете действовать правильно. Для начала вам нужно изучить торги. Это могут быть новые торги, активы госкорпораций или торги по банкротству. У вас есть два варианта. Первый. Вы покупаете объекты со скидкой для инвестора, зарабатывая на комиссии. Ваша комиссия составит 300 тысяч рублей минимум. Вы можете использовать полученную комиссию для накопления капитала и далее приобрести для себя выгодный объект для сдачи в аренду и получать пассивный доход. Второе. Вы покупаете имущество очень дешево, а перепродаете его по рыночной цене. На торгах нет ограничений по минимальной цене, она может падать до 1 рубля. Поэтому вы можете начать с той суммы, которая у вас есть на руках. Например, вы купили лот за 10 тысяч рублей, а перепродали его за 100 тысяч рублей. И просто повторяете эту схему до тех пор, пока не накопится нужная сумма. Вы сможете превратить ваши 10 тысяч в 1 миллион рублей. Конечно, этот вариант не самый быстрый, но не забывайте, вы начали с 10 тысяч рублей. Кроме того, вы можете совмещать эти два способа. Пока вы ищете имущество для инвестора, вам обязательно будут попадаться лоты, которые подходят вам по цене. Участвуйте в торгах и для себя по подходящим объектам, и для клиента по его лотам одновременно. Вот пара советов. Если нашли лот для себя, перед его покупкой сразу найдите потенциального покупателя, так вы обезопасите себя от зависшего объекта. А при работе с инвесторами обязательно составьте с ним договор и в идеале работайте по предоплате. Мы желаем вам успеха на пути к пассивному доходу и побед на торгах. Друзья, если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества на торгах или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем.